Я хочу, чтобы вы знали, в мире существуют определенные силы, задачей которых является не допустить распространение правды среди большинства людей. Их методы весьма разнообразны. Кого нельзя купить деньгами, они подкупают славой и признанием. Обманываются не только люди, необразованные и слабые, а также и те, кого можно назвать высокообразованными или даже духовными. Основной целью этих сил являются православные христиане, как носители тех моральных устоев, которые противоречат и мешают планам глобализации и воцарению так называемого нового мирового порядка. Если вы не желаете быть порабощены, быть абсолютно порабощены этой сатанинской властью, то не слушайте лжецов, выдающих себя за обеспокоенных христиан, утверждающих, что нельзя ходить в храмы, а идите на исповедь и святое причастие, и дохранит да нас Бог.